Друзья, всем привет! Меня зовут Морган Торбианс. на протяжении трех лет я даю интересную информацию в свои чаты, а в том числе веду стримы, где я рассказываю ребятам, как я приумножаю свою криптовалюту. И сейчас в моем портфеле есть очень крутой токен, который, несмотря на то, что у нас сегодня нету аль сезона, сделал уже 6 иксов. И я хочу немного вам рассказать об этом токене. И это проект, который называется VAX. ВАКС это та монета, которая в 2017 году не нашла своего применения, потому что у нас не было NFT хайпа. Но сейчас мы находимся на волне NFT хайпа, и я уверен в том, что монета ВАКС принесет сумасшедшие иксы. Она уже дала 6 иксов с момента моей рекомендации, но я уверен, что в ближайшее время мы сделаем как минимум 2 икса, а в скором будущем, я думаю, что мы сделаем около 10 иксов. В общей сложности, если посмотреть на всю историю ВАКСа, то ВАКС... Смог за три года реализовать все то, что не смогли сделать другие. И это действительно король NFT токенов. Сейчас мы с вами смотрим и видим кошелек ВАКСа. Скоро, уже 25 марта, будет раздача токенов Леонардо Немое Это знаменитый артист, который участвовал в главной роли «Звездный путь». И именно этого артиста NFT токены будут раздаваться, а именно реализоваться. В Atomic Market это крупный маркет NFT токенов, который был создан ВАКСами. ВАКС не потерял 3 года с 2017 года. ВАКС реализовал все, что он хотел. И у ВАКСа очень простой кошелек. Вы имея свою запись в Google, сможете спокойно, быстро, оперативно создать кошелек и пользоваться ВАКСом. Комиссии минимальные, все минимальное. Это не реклама, это моя вам рекомендация. И если мы посмотрим на их сайт, то это действительно сайт короля NFT токенов. Вот такой вот шикарный сайт. Вы можете ознакомиться с работами, которые реализованы в Atomic. И я хочу вам показать, какой потенциал сегодня у Вакса. Если мы посмотрим на однодневный график, то Вакс начал только свое восходящее движение. Я купил монету по очень низкой цене. 0,04 цента, 0,05, 0,06. И недавно купил по 0,2. Фактически по 20 центов данную монету. И я думаю о том, что нас ждет в ближайшее время цена 0.43 цента. И потом мы увидим 0.67. Конечно же, гарантии никто ничего не дает. Но я очень сильно рискую. И я считаю о том, что риск стоит этого. 50% моего сейчас портфеля, несмотря на то, что я очень консервативный инвестор, у меня находится в аксе. Почему? Потому что я не хочу упустить эту возможность. Последние два дня ВАКС рос на 40% в день. Почему? Потому что он очень недооценен сегодня. Он имеет капитализацию 300 миллионов. Возможно, пока мы с вами общаемся, уже капитализация 600 миллионов. Но это очень маленькая капитализация для столь прорывного проекта в направлении NFT. Если мы с вами посмотрим на биржу Hobby, где можно приобрести данный токен, ссылочка на биржу Hobby находится в описании по данным видео, вы увидите какой огромный потенциал роста по отношению к эфиру в ВАКСе. Я уверен о том, что ВАКС сделает вас миллионером, если вы не будете долго ждать, а примите быстрое оперативное решение. Именно такое решение принял я. И сегодня... Мы можем увидеть шикарный ролик на канале Карла, где 342 тысячи подписчиков, где Карл рекомендует так же, как и я, покупать ВАКС. Он говорит о том, что есть три токена, которые сделают серьезные иксы. Вернее, даже не так. Не он говорит. Говорит Битбой, у которого тоже 370 тысяч подпис подписчиков и сегодня 700 тысяч подписчиков узнали о том, что ВАКС движется в правильном направлении. Есть интересный инсайд, который сказал Битбой. Битбой сказал о том, что в течение двух недель выйдет очень крутая карточная игра, которая будет реализована на блокчейне VAX и если мы посмотрим, какое огромное количество подписчиков есть у этих двух каналов, я уверен о том, что цена VAX взорвется. Также VAX нету на бирже Binance и если его залистят, мы увидим 10 иксов. В общем, я не ваш финансовый советник. Я не могу вам что-то рекомендовать для того, чтобы вы э, могли приумножить свою криптовалюту. Я могу лишь сказать то, что делаю я. Я рискую. И я поставил серьезную ставку на ВАКС. Я уже приумножил свою криптовалюту в 6 раз. И я уверен, это не предел. Посмотрите мои стримы. У меня очень классные стримы. 300 человек присутствуют на этих стримах. Ребята... Получают вовремя от меня информацию. И я говорил ребятам о том, что нужно покупать ВАКС. И многие из них купили и получили 6 иксов. Приходите на стримы, подписывайтесь на мой канал. И вы обязательно узнаете классную, крутую информацию и самое главное вовремя. С вами был Морган Торбианс и канал Криптовалюта Блокчейн Инвестиции. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Жду вас на моих стримах. Пока-пока.